книгу. Можно увидеть портрет Габдула Тукая. И третья книга, которую мы бы хотели вам продемонстрировать, это «Алтын Этэч», которая выходит в 1909 году. Это нужно сказать, что в переводе как «Золотой петушок», но это не перевод сказки Александра Сергеевича Пушкина, а такое вот восприятие, воспроизведение тех мыслей, которые вот переложил в своем понимании Габдула Тукая в этой книге. Ну и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 Первые литературные опыты Габлутука можно найти в рукописном журнале Аль-Гас-Аль-Джадид, что в переводе значит Новый век за 1904 год. В этот же период Габлутукай занимается переводами басен Крылова на татарский язык и предлагает их к изданию.